Посмотрели HTML, CSS, посмотрели основные э, теги, основные селекторы, э, стили, э, посмотрели, как они строятся, как вообще, скажем так, вообще взаимодействие э, браузера текстового документа. В основном э, дети такого возраста, они все равно как-то где-то теряются, где-то, может быть, медленно печатают, там, еще что-то. Сегодня было вообще достаточно все быстро, то есть я почти не подходил к ребятам. Они все самостоятельно делали, все смотрели, как у меня, и я думаю, что сегодня было прям успешное такое быстрое за за занятие, а буквально 45 минут, и все. Они уже, в принципе, знают и как бы э попробовали себя в роли разработчика Это очень интересный способ дать возможность попробовать себя в этой профессии, чтобы они правильно выбрали дальнейший путь. Потому что, в принципе, это интересно, но достаточно, скажем так, сидячая работа. Ну, разработчик, да? И, и не всем это нравится. А здесь они прямо могут посмотреть, могут попрограммировать, могут подумать и понять, что это их линия.